Привет, ютубчане! Сегодня мы будем решать проблему DVD BBK. Не выезжает диск, не реагирует на выдвижение, то есть сигнал идет. Вот модель. Сейчас я вам прочитаю DV611SL. Значит, что мы будем делать? Разбирать на задней панели вот откручиваем шурупики по периметру и снимаю верхнюю крышку значит показываю что не работает в общем-то вот вилка включаем в розетку о а готовности горит нажимаем открытие и что мы видим Идет сигнал, должно быть открываться. Каретка не выезжает. Предположительно, думаю, что все-таки заедает какая-то механическая часть. Сейчас мы вскроем и посмотрим. Обязательно выключаем сети. Перевернем заднюю панель. И будет нам помогать мы сынок. Так по периметру откручиваемся. Винтив 5 болтов сзади по крышке. И два сбоку, с одной стороны и с другой стороны. Задник в части, приподнимаем крышку. И открываем после вскрытия верхней крышкой мы видим вот такую картину кому интересно внутренности увидеть? много свободного места и в общем то сам вот механизм давайте вскроем еще вот эти два пола открутив еще четыре винтика крепления самого привода вот она по краям раз два три четыре это дело можно приподнять и посмотреть с нижней части. Вот белым пластиком обозначена каретка, которая должна опуститься вниз. То есть это вся эта пластина, на которой крепится диск, она приподнимает диск вверх, и тогда идет процесс считывания. Для того, чтобы каретка выехала, эта подвижная часть должна опуститься вниз, беленькая. Вот, исходя из таких соображений, это бережка часть. Вот она, вот она должна отойти влево, и тогда будет опускаться. Вот так вот, мы, вернее, влево, вправо. Вот я привел движение вправо. Это постило. Каретка опустилась. Приводим теперь влево. Каретка поднимается наверх. Было какое-то механическое заедание, что не давало выезжать этому приводу. Теперь делаем пробный пуск. Включаем в розеточку. Желательно так, конечно, не делать при открытом корпусе. И теперь выезд. Что мы видим? Пожалуйста, каретка выехала. Спасибо за внимание. Теперь будем это все дело собирать в обратном порядке. Для этого задвигаем каретку, выключаем сети DVD, потому что напряжение это всегда опасно. Ставим болтики и собираем все в обратном порядке. Болтики сразу прикручиваем привод. Потом сверху накладку, которую мы снимали, вот она находится. А потом одеваем крышку. После этого, после сборки, еще раз проверяем работу нашей штрихи. Докручиваем все болтики. Крепление крышки. Так, и старт последний. Так Теперь ничто иное, как подача напряжения, проверка. Подключим розеточку. Дожидаемся готовности. Есть. Открывай. Вуаля, фокус удался, каретка выехала. Теперь задвигаем. Есть загрузка. DVD работает, пишет диска нет. Проверяем еще раз. Каретка выезжает. Спасибо за внимание. Можете подписываться на мой канал, если вам это интересно.